Вот летит по небу лебедь, Белоснежных два крыла. Вот летит по небу лебедь, А за ним летит стрела. Вот летит по небу ворон, Черный сажедва два крыла. Вот летит по небу ворон Не летит за ним стрела А летит по небу лебедь Мир стоит и тишина А летит по небу лебедь Но быстрей летит стрела по небу ворон, Скорбно на сердце моем. А летит по небу ворон, Подалищит огнилье. Не летит по небу лебедь, Белоснежных два крыла. Не летит по небу лебедь, Он лежит, а в нем стрела. Летает к нему вором, долетался, говорит. Подлетает к нему вором, подстрелили, говорит. Отвечает ему лебедь, вечно в памяти людской. Я летать по небу буду. все,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 Белоснежных два крыла Вот летел по небу лебедь И летела свет стрела По щеке текла слеза По щеке текла слеза Сейчас еще небольшая пауза, еще подключится до музыканта. Может, пока паузу тогда мы с песню споем пока. Да, да. Следующая песня будет называться Пяльца. Не допустишь солнцу светить в облаке грусти, кто на земле, тот не поверит, солнце ворот, за твоей дверью солнце учи, свяжем стихами, опыт и весь встает перед нами. Видишь стишков, хитро видишь зари, перерождение, видишь, горит. Но не сгорает, видишь, болит, не утихает. Язва веков, драма столетий, Шьет вместе с нами салон для смерти. Руки дрожат, нервы струною, Салон надежды, избывший звезд. Все как всегда, все как обычно, предан убит, все так привычно. Снова толпа воет, как стая, снова петух, трижды вещает, снова умоем. Кровавые руки снова собрем, и от этого муки снова забудем, и все повторим. Лица, роли все те же, но разные лица И как всегда, небо над нами И как обычно, земля под ногами И как всегда, нет виноватых И как всегда, груды распятых Жизнь и закон, проверка столетий Шьет вместе с нами, завон для смерти Натянута ткань, в пальцах струною Са надежды, избывшейся вой Пальцами, зашатую пальцами, ВК-то немного, немного, немного покроет узор. А следующая песня «Только звезды с небес». За окном черное, Звезды лишь светят сквозь тьму. Мысли в голове темные, И звезды я там не найду. Только звезды с небес Мне помогут нести мой крест, Освещая путь. Не дадут мне с него свернуть Где же ты, моя матушка? Где же ты, мой отец? Укажите мне тропу лесную Что пройти сквозь дремучий лес Только мать, да отец Мне поможет мой крест, указуя путь, Не дадут мне с него свернуть. Деревья стонут от ветра, Царапают ветки лицо. Волки воют где-то, Здесь даже днем темно. Только снова опять я бегу, повернувшись, и испугавшись пути, покушаю с креста сойти. Когда заблудившись я стена Размышлять, куда же пойти Сквозь просвет в ветвях я увижу Храм стоящий одиноко вдали Только вера и храм Мне укажут дорогу там Только Бог и любовь помогут обрести вновь Только звезды с небес, Только Отец, Только вера и храм Мне укажут дорогу там. Спасибо. Следующая песня. На стихе Романа Хвасилия Рослякова молитва. Мою родину милую, да, я великое сердце вашетое, вооружи ее мирной силою, и хлебами покрой ее сжатые. Дурного влагою чистую, где присмаленные края безлесного, ветром со сном занеси золотистую. А -а -а -а -а! Крайном. Сгибли ее льняно-кудрые обели, Смерть и закон созидается каином, Но до конца ее клад не расхитили. Живы сокровища Богу, Годного, стать от беды защитники, светители светлой глади земли горя народного. Моления. Слезы горючие, стоны сердечные Ночь принесла внеземные селения Перед щедроты твои бесконечные Глянул с престола, ты вниз на вселенную землю увидел горошину малую, русь государства вдовицу смиренную, ризу смирягу от крови всю алую. А -а -а. страданиями крестными счастье росток посадил над могилой. Боже мой, би нами чудесные! Ее мирной силою, Нивы хлебами покрой, ее шатые вооружи ее минирной силою, Нивы хлебами покрой ее шатыем. И заключительная песня «Музыка звезд». Перестанет тебя насыщать Когда выбросит вон сорбит хороводов Наконец ты останешься здесь и сейчас И умолкнут вдали стоны мук скорохода и ты услышишь музыку звезд ты услышишь Шепот, галактик и трели со звезд и услышишь музыку звезд Услышишь шумы галактик и трели со звездами услышишь, когда мир перемелет свои жернова, когда все повторится под сотам. А морковка все так же привязана к полке осла. И все так же, все больше чужими становимся мы друг для друга. Но ну, а ты послушай музыку звезд. Ты почему? Послушай Музыку звезд Ты прочувствуй Мудрость вселенной и хрупкость всего мироздания Слышишь? Музыку звезд